Всем здравия, я Артём Яценко. Сегодня я вновь вышел в рейд для того, чтобы пообщаться с людьми, которые нарушают общественный порядок, курят сигареты и распивают алкоголь в общественных местах. Но сегодня все немного иначе, потому что сегодня я не один. Движение, трезвые дворы, слышали о таком? Вы слышали? Вы знаете то, что распивать алкоголь вообще в местах сейчас запрещено? Тем более у вас ребенок, вы сидите еще и сигареты. Снимайте на.. Он меня снимает. Он снимает меня. Не надо. Может выбросите, у вас же ребенок. В будущем, может вообще перестанете пить. Как вы на это смотрите? Мы к вам. Адекватно, Адекватно нормально. Молодцы. Вот у меня есть пакет, давайте выбросим. А то вы с ним входите. Ходить тоже нельзя, с трудно. Как вы на это смотрите? Уважаемые, бросаем. Мы вам тоже пакетик принесли. Все, вот Благодарим, удачи вам и здоровья, хорошо? Да, да, да, Честно, движем трезво в горы. Выбросьте секреты, пожалуйста. Нельзя курить вообще в таком месте. Знаете что? Курить в общественном месте нельзя. А зачем а курить? Обязательно снимать что-то, надо. А что, это просто. А Перед вас Мы так выбросим, да и все, никаких проблем. Да? конечно. У нас же страшит когда три тысячи. Вот мы казаки ходим, смотрим, людей просим. То есть мы не вызываем сразу полицию. Если уж совсем начинают там... Ну дайте пять минут покурить. Да, нельзя курить в общественных местах, Но понимаете? здесь Вот здесь ну, я оставил. Общественное место. Где есть посторонние люди, это общественное место. Хорошо, сейчас. Выбросите, пожалуйста. Хорошо. Я не буду выбрасывать, я задушу. Нет, задушите. Девушка. Вы не будете Очень печально известный в нашем городе. Он продает алкоголь и пиво круглосуточно. Здесь обычно собирается очень много людей, пьющих, курящих, особенно после 10 вечера. Нормальным людям, э, с детьми, с колясками, здесь после 10 вечера очень сложно ходить, потому что вот это вот копища, вот 10-20 человек, они сюда тянутся, как мухи. Но ну, вы понимаете, куда. Вот, э, этот ларек, э, его закрывали уже много-много раз, но он продолжает работать. То есть писали жалобы, что только не делали, ничего не помогает. Видите, он открыт, все хорошо. У нас в России почему-то так повелось, пока Владимиру Владимировичу Путину не нажалуются. Никто ничего делать не хочет. Видимо, наверное, не придется позвонить президенту. У меня, кстати, есть его номер личный. Для того, чтобы он сказал главе нашего города убрать этот ларек. Ну, вы сами понимаете, это смешно, да? Представляете, сидит президент, а ему звонят. Владимир Владимирович, у нас торгуют здесь круглосуточно пивом на пересечении Молодежной и Макеева. Сделайте что-нибудь. Все, я понял, все сделаю. Так что... Люди, не оставляйте эту проблему без внимания. Это большая разница. Потому что, смотри, российское казачество, мы патрулируем, да. Сейчас ты распиваешь, ты где-то это купил, нарушен закон. Можно вызвать полицию, тебя увезут в отдел, будут допрашивать, кто тебе это продал. Потом они пойдут разбираться с ними, с родителями, в школу. Тебе это надо? Кто продал, говори сказали же как в каком магазине купили вообще на автозаводе ну как магазин называется я точно не знаю мы на автозаводе ну, что ты обманываешь день, не обманывай день рождения а, Был, день вот в магазине алиса заметьте на автозаводе по какому адресу говорит алиса? давай алиса? район алиса? район, алиса? район. Алиса? продают алкоголь несовершеннолетним детям алиса, они ходят в садики и употребляют мимо идем давай молодец ты с какого возраста пьешь День рождения я не пью вообще. Нет, это вообще с какого возраста начал употреблять пьешь. алкоголь? Первый раз попробовал в 15. То есть недавно совсем? Не а нравится. зачем ты это сделал? Сейчас. Вообще зачем ты употребляешь? Ну я по празднику день рождения нет. у друга решила. Нет, то есть у тебя уже стереотип, что по праздникам надо употреблять алкоголь? Ну, не надо употреблять, просто попробую ничего. Тебе понравилось? Нет, нет. Ну ты будешь с этим работать? Каждый, ну, и... не каждый день. Нет, так ты потом а каждый день начнешь пить. Ты знаешь, что вот эти бомжи, которые сейчас никому не нужны, они тоже вот так же начинали? Понимаешь, нет? Вот смотри, здесь казаки стоят. Вот видишь, человек, ему 40 лет, у него четверо детей. Он не употребляет и не курит. У него дети, семья, он счастлив. И он вместо того, что в пятницу идти отдыхать, идет с нами в рейс с детьми, чтобы показывать правильный пример таким, как ты. Потому что нам эти бомжи, они не нужны наша задача это молодежь, потому что у тебя все впереди, ты будущее нашей страны, понимаешь? Да. Поэтому приходи к казакам, в наши ряды вступай, с нами занимайся, у нас тренировки проходят, у нас очень хорошо и весело по рукопашному бою, по игрищам, молодец, различные мероприятия, масленицы, вечерки, то есть у нас это все проводится вконтакте, группы есть, найдете вообще без проблем. мяская вечерка есть такая группа, а я Артем я видишь написано? Вот запомни. На. Да. Застоишь мяски-вечерки? Да. Вот руководитель. Объясни ему, почему ты выпил алкоголь. Это ваши друзья, нет? Да. Тоже с вами пьют? Ничего себе, сколько много. Тоже несовершеннолетний? Тоже несовершеннолетний? А там девочки еще. О, как вы спалились там. В какой школе учишься? Какой классный. Девчонки, давайте нет, сюда. Девчонки, я а лекцию отсюда, прочитаю платье. вам. Обрядил а алкоголь. Ген... Девчонкам-то зачем? Они не пьют. Они а знают. зачем Девочки, вы им показываете? Же... Ты знаешь то, что девочка это генофонд нации в ней находится. Но они же не пьют. Да. А не, я понимаю. Сейчас они не, Сейчас они не пьют. Сейчас они не пьют, а завтра пьют. они начнут нет, пить. Нет, они. Просто сказали, что день рождения. вот. А что день рождения это повод пить что ли? Мы день рождения отмечаем, мы вообще не пьем. Мы весь бизнес занимаемся, занимаемся, как раз. Люди разные, то с... есть. лет, люди разные. Ребят, почему ну, ну, вы, вы, а? а вы от нас силены, Вы и мы, ну, мы ну, такие. Это административная и уголовная ответственность. Я, я уже Блади выучил. Если ты осознаешь, что это плохо. Все вот, это селу. Нет, нет. нет, Мы хотим реально, чтобы вы не пили. Нет. Не для того, чтобы вам это <с надо, потому что вам это надо, народ. Потому что вот это бухло, оно сделано только для одного, чтобы русский народ был уничтожен, Вот эти все компании, они все за рубежом их главы находятся. Российская компания ни одна пиво не производит. Все начальники, все там, все деньги входят сюда. А тебя здесь спаивают, чтобы потом тебя здесь не было. Понимаешь? Это серьезно? Это не шутки. Давай. Слушай, какие хорошее сопровождение. И музыкальное сопровождение. Данил сделал правильный выбор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Отправляйте видео, друзья. Трезвые дворы это сила. Молодец. Давай. А думаешь, они там как будто будут себя? Молодой человек, пожалуйста, остановитесь. Нет, нет, нет. нет. Вы в пользу, что вы совершаете, вы совершаете административное правонарушение. Вы распиваете спиртные напитки в общественном месте. Пожалуйста. А вы на пиво кидаете? Вам пиво надо? Нет, выбросил вы его. Пиво пожалуйста. Я пиво хочу пиво выпить. вы, что? Нет, вы я же не пиво не на улице пил. А где? Вы? Не, вы а а его ладно, выбросил. А я выпил что ли? А вы а а вы это, это, пиво открытое. Открыто. Кто сказал? Я сказал. А а я сказал, что не пью. Пиво открытое нельзя на улице тоже блядь. А? Это, это где, где такое написано? Пиво открытое нельзя на улице. Капец, я домой иду. Кто такой? Подождите, пожалуйста. Кто такой? Представьте себе. Я не вопрос. Кто это? Понял все. Все вот все. Вы, вы, да вы, я бы с вас помню. А вот, на вы... Вот я бы сказал, что вы... 응. Вот и все. На работали. Работали. Бля, все вы, я бы сказал, что вы... Вы, я бы вы... Вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и его и да, спасибо. так погурать. что запрещено. Можно, конечно. пожалуйста. Можно, Знаете? Да. Вот у вас у нас даже мешок для вас есть, чтобы вам помочь бросить навсегда вот, ну, алкоголь. Вот, Следующая партия алкаяда отправляется в мусор. Я... Ну смысл, я вообще по идее спортсмен. Заниматься турничком для да чего? Ну, так, для себя. Да чё? Потому, Потому что, что я устал, устали, я та, начинаю. от одного и то же. Домой работа, дом работа, дом. Я вот это устал. Я понимаю, что Давай я с вами так выйдем. Мы работаем. Только с нами нельзя пьяным ходить, ну если вами вытягиваем. Не, давайте. Не, давайте. Давайте. Мы все пойдем. Мы все пойдем. Мы пойдем. трезвы. Мы будем только рады. Серьезно. Куда вы побежали? Да вы сидите отдыхайте, вы только не курите, да и все. Вы же такие молодые, такие красивые. У вас дети должны быть. Здоровые. Друзья, дети, когда есть сигареты. Один человек. Убираю ее дальше. человек. Пожалуйста, уберите пиво. Один человек. Общественное движение предой дворы. Все, убрал, убрал. Убрал, убрал, убрал. Благодарим. Проблема в том, что нельзя распивать алкоголь. Мы решили с вами поговорить и, и звать вас и не в порядок. Вы не ворвите, пожалуйста. Выбросите, пожалуйста, в вот, бурну. Вот. Как? Какие деньги? Волк. Так вы себя убиваете за свои же деньги. Не, не, вы, а, выбросите в бурну. Посмотрите, сколько народу просят с детьми, со всеми. Пришли к вам. Ну, сынок, смотри, как правильно Единственное движение «Трезвые дворы» – это путь, это первый шаг к совершенствованию нас. Если мы хотим измениться, даем бардак, который происходит, у нас в стране, у нас в головах, у нас в дворах. Надо начинать с себя. Надо вести здоровый образ жизни. Надо помогать людям. Людям очень часто просто сделать замечание. Вежливо и тактично. Для того, чтобы человек не разумился. Потому что берега должны быть, берега не все знают, берега надо делать, берега это правило, и они у нас создаются законно. Прошло два часа, как мы вышли на улицы нашего города. Сегодня мы ходили по Маш городку. это мой родной район. Здесь я родился, это очень прекрасный район, очень грамотно выстроенный. Сегодня, я думаю, здесь стало чуть-чуть лучше. Хочу передать огромную благодарность людям, которые вышли поддержать меня, которые вышли поддержать наше движение, движение «Трезвые дворы» в Теперь, мы все заодно, теперь нас стало больше, и порядка стало в нашем городе немножко больше. Поэтому всем огромная благодарность, я думаю, что мы еще не раз выйдем в разные районы города, не и не два, для того, чтобы пройтись, пообщаться с людьми, рассказать им, правильных вещах, потому что сегодня в основном люди нас слушали, они нашу точку зрения в основном разделяют, говорят все правильно, начинают выбрасывать там сигареты, алкоголь. Это наша основная цель, и главное, чтобы это увидели люди. Это увидели адекватные, здравые люди, особенно молодежь. Поэтому всем здравия, всем удачи. И особо особенный привет. Хотел передать еще тогда, сейчас забыл. Всем бойцам и всем борцам России session.